Почувствую этот темп, ты знаешь, как делать рэп Однажды ведь будет время, узнаешь цену на хлеб И мне нравится, как ты обзываешь их проблемы Играет играю темно на время